Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж за своего давнего любовника. Ксения Биг была любовницей Сергея Соболева более трех лет. Свадьба прошла тихо и скромно. На торжество пригласили лишь самых близких. Супругом Ксении Биг стал вдовец, с которым она съехалась почти сразу после смерти актера. Как отмечала Ксения, именно Сергей помог ей справиться с горем после смерти Дмитрия Марьянова в 2017 году. Примечательно, что Соболев – вдовец. Его жена погибла в 2013 году, попав под поезд в Подмосковье. О новых отношениях вдова Марьянова рассказала почти два года назад. Всегда повторяла, что лучшая рекомендация для психолога – это его личное счастье, делилась Ксения. Напомним, Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года в подмосковном реабилитационном центре. Он лечился от алкогольной зависимости. Когда ему стало плохо и он потерял сознание, сотрудники учреждения отказались вызывать скорую помощь. В итоге медиков вызвал другой пациент, но спасти артиста не удалось. Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба. По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Директор реабилитационного центра Оксана Богданова была признана виновной в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности. Суд приговорил ее к трем годам условно.